С вами Диана, и сегодня говорим о том, как сделать YouTube местом вашего творчества. Возможно, вы приходите просто посмотреть видео, а возможно, вы влогер и снимаете видео для других людей. И вы знаете, что на YouTube можно зарабатывать, но не знаете, как. Тогда это видео для вас. Если у вас мышление наемного работника, то вы будете думать примерно так. Я сделал то-то и то-то, и теперь я получу за это столько-то. И вы ждете денег, но почему-то они не спешат сделать вас богачом. Дело в том, друзья, что здесь не работает мышление наемного работника, ведь вас никто не нанимал. Меняем ваше старое мышление на предпринимательское. И тогда как предприниматель вы будете думать, что я могу сделать для своих зрителей. Кто мой подписчик? Почему они подписываются на мой канал? В чем ценность моего канала? Именно ценность. Чему мои подписчики хотят научиться и учиться из моих видео? Как? мои видео влияют на их жизнь и чему я могу их научить если у вас есть канал то наверняка есть какой-то и бизнес-план даже если он не на бумаге написан в голове он у вас все равно какой-то имеется если есть замысел зарабатывать то есть и продукт и если вы все еще не зарабатываете то, наверное, просто потому, что не знаете, как. Что нужно для того, чтобы начать зарабатывать? В чем ценность вашего продукта? Это очень важные вопросы, на которые просто необходимо себе ответить. Как мой продукт меняет жизнь моих подписчиков к лучшему? И как я могу улучшить мой продукт, чтобы увеличить ценность для клиента? Возможно, вы снимаете видео. А как вы относитесь к своей аудитории? Может быть, здесь два момента. Первое, вы относитесь к ним как к зрителям. И второе, как к клиентам. Если вас уже знают, а ваш продукт ценен, то YouTube придумал для вас прекрасную техническую возможность общаться со своими клиентами. Это супер чат. Я делюсь со своими клиентами полезной информацией, которая сможет им помочь и принесет прибыль. Сообщите зрителям о возможности суперчата. Не надейтесь, что зритель знает о больше, об этом больше, чем вы. Но расскажите о суперчате как бы не так прося денег, а отвлеченно Делайте акцент на выгоде зрителя. Деньги от суперчата идут на развитие канала или проекта, а также самого ютуба. И это позволит вам снимать более качественные видео, а значит ваши клиенты, ваши зрители смогут лучше на них чему-то обучаться. Скажите участникам, что вы уделите им особое внимание и в первую очередь ответите на его вопрос в суперчате. Не стоит просто просить у участников деньги. Ваша цель – иметь возможность дать им больше, чтобы они сами захотели поделиться и поддержать ваш канал, захотели поучаствовать в его развитии. Покажите, как вы цените, что человек отдал вам своим трудом заработанные деньги. Поблагодарите за то, что он хочет общаться с вами. Покажите, как вы рады. Скажите прямо так, благодарю вас за поддержку канала. Иногда э, не так-то просто бывает отреагировать, когда вы увлечены своей речью и все у вас расписано заранее. Это хорошо, что вы подготовились. И вместе с тем включите время для ответа на комментарии в чат. Поэтому делаем перерывы на суперчат. Установите время для таких перерывов, читайте супер чат и отвечайте на вопросы. А затем вернитесь опять к тому, на чем вы остановились в вашем разговоре. Если вы воспринимаете своих зрителей как клиентов, у вас есть еще один способ снимать популярные видео. Первое. Создайте такой продукт, который их заинтересует. Для этого очень важно знать, кто ваша целевая аудитория. Вот именно для этого. И что вы можете ей предложить. Итак ваши видео это ваш продукт теперь подумайте что именно ждут от вас ваши зрители то есть ради чего они подписались на ваш канал найдите способ предложить им в 10 раз больше можете вы им предложить нечто что будет превышать ценность вашего видео в 10 раз больше Постарайтесь подчеркнуть значимость этого нового продукта для зрителя, чтобы зрители захотели заплатить за этот контент. Допустим, вы ведете канал «Сделай сам». Вы снимаете ролик о том, как сделать столик для лоджии или балкона и снимаете, как вы его мастерите. Такой контент имеет ценность, равную единице. А в конце вы говорите, что можно купить файл PDF с подробными инструкциями. В этом файле будет реальный список, как сделать столик со всеми материалами, которые понадобятся для его изготовления. С этим списком можно сразу пойти в магазин и купить все необходимое. Там будет изображение всех выпиленных конструкций, всех материалов. Все работы и все чертежи. А что если у вас не образовательный, а развлекательный канал? Вы можете сказать: Диана, все это хорошо, но для образовательных каналов. Но я-то видеоблогер или, например, геймер, или я просто люблю веселить людей. Мне-то как поступать? И вы удивитесь, но здесь работает тот же самый принцип, как определить ценность продукта и увеличить ее в 10 раз. Смешите людей, придумайте такой продукт, который будет увеличивать эту ценность в 10 раз. Хорошее настроение. Да? Вот ваша ценность. Подумайте, что вы можете такое продать. В дополнение к вашим видео бесплатным, чтобы у людей повышалось настроение. И преподнесите новый продукт так, чтобы клиенты готовы были заплатить. Это делается через выгоду для клиента. Как определить ценность продукта и увеличить ее в 10 раз? Второй пример. Предположим, что у вас семейный видеоблог и вы хотите снять цикл видео под названием примерно таким ⁇ Наши выходные ⁇ или ⁇ Как мы отдыхаем всей семьей ⁇ Снимите видео о какой-нибудь вашей поездке всей семьей на отдых. Снимайте видео один раз в неделю. Это может быть любое видео. Вы посещаете кафе, друзей, бабушек, дедушек, или вы вместе идете в зоопарк, или вы идете купаться на море. И в следующем ролике можно сделать вставку. Вот как мы развлекаемся всей семьей. Хотите и вы проводить так же время интересно, скачайте 60-й день для семейных приключений. Это будет стоить всего лишь 499 рублей. Итак, зрители смотрят ваше видео и думают, купить им ваш продукт или не купить. Они могут купить ваш сборник. И найти там 60 новых полезных советов, как проводить выходные с детьми. И этих советов и планов им хватит на целый год. Эти советы помогут им укрепить отношения в своих семьях. Понимаете, о чем я? Все тот же принцип, оказывается, здесь применим. И самое хорошее – это то, что на ютубе можно зарабатывать неограниченно много, лишь бы хватило вашего воображения и энтузиазма. Уверена, что вы также можете предложить свои идеи. Напишите в комментариях о них, что вы используете на своем канале или только думаете использовать. Меня многому учат комментарии моих зрителей, порой не менее полезные, чем само видео. Используйте эти идеи в своем бизнесе. Уверена, они вам помогут. Спасибо за внимание. Увидимся на следующем мастер-классе «Как сделать YouTube местом твоего творчества». До свидания. Всем пока!